Так, ну давайте, наверное, потихоньку начинать. Вот, остальные, собственно, уже в процессе, да, подключатся. А, кто не знает, а, меня, соответственно, представлю, да, Руслан, от Фруслан, отвечаю за сетевое оборудование в компании Epimatic. И, собственно, сегодняшний у нас топик это новое оборудование, новая линейка производителя VTEC, которая у этой Epimatic на рынке, где присутствует, собственно, это Россия, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия, Узбекистан. А, а, собственно, вендор китайский. Так, секунду, что-то не, не мотается. О. А, вендор китайский, он достаточно давно на рынке как ОЕМ производитель выступал с 2009 года, но достаточно недавно, то есть буквально там с прошлого года начал заниматься своим, своей маркой маркой Vitec и, собственно, отошел от IEM и очень активно начал развиваться именно в этом направлении в продвижении своего сетевого вендора значит, компания состоит в большей части из инженеров причем как и софтверных, так и хардверных то есть умеет делать и железо, и софт. По качеству продукции нареканий никаких нету. Все очень хорошо сделано. Мы сами как бы скрывали, проверяли качество пайки, качество сборки на высоте. Плюс, соответственно, компания сама разрабатывает блоки питания под ПАЕшные всевозможные решения, да, то есть не берет их на стороне и гарантирует качество и этого узла в том числе. Компания предлагает, в принципе, на рынок из линейки, да, что она предлагает, это коммутаторы поя достаточно широкая линейка, о которых сегодня и пойдет речь, поскольку первый, первый контейнер, да, с оборудованием к нам заходит именно по коммутации. Но также есть и линейки с Wi-Fi, то есть Wi-Fi мосты, Wi-Fi точки доступа с контроллерами, вот, о них мы тоже будем говорить. Сегодня только про коммутацию пойдет речь. Ну, собственно, мировое, текущее мировое присутствие, начинали они с Латинской Америки, много реализации проектов в операторах связи, в сетевичных проектах. Ну и, собственно, за счет компании Appymatic расширяет достаточно сильно территорию своей, ну, надо отметить здесь, наверное, что по данному вендору у нас, соответственно, эксклюзив по всем нашим территориям, где мы находимся. Давайте перейдем, собственно, к продукции, к коммутаторам. Как я уже сказал, о них как бы, сегодня пойдет речь. Большая часть продукции, надо как бы, отметить, она достаточно простая, то есть это не управляки, но есть определенные фишки да, чем собственно не отличается от других на рынке ну и собственно пройдемся по этим дополнительным фишкам да, этому функционалу какой он существует да, да. например собственно да, в ряде коммутаторов у нас реализована технология передачи поя из это на расстояние до 250 метров да, то есть приключением в режим Extend происходит передача соответственно, питания на расстояние до 250 метров. Многие знают, что в Ethernet обычно это ограничение 100. Да. В проектах, допустим, видеонаблюдения часто требуется передать сигнал на большее расстояние. Без каких-то дополнительных репитеров у нас это реализовано. реализовано, соответственно, в виде физического переключателя на коммутаторе, да, который позволяет включать этот режим. Далее, соответственно, в ряде коммутаторов реализован режим VLAN. Отмечу, что это неуправляемая речь, все идет про неуправляемые коммутаторы. Достаточно простой, как бы, VLAN имеется в виду изоляции портов. Да? Абоненты не имеют возможности, соответственно, видеть трафик других абонентов да, на лан портах. Это, собственно, может применяться в решениях, где необходимо сделать некую как бы, секьюритизацию да, для определенных посетей. Соответственно, ну, как я уже сказал, да, вот эти режимы они в виде физического переключателя оформлены на коммутаторе. Часть Соответственно, коммутаторов, большая часть, наверное, коммутаторов это активные POE, стандартные 802.3 3 а, Т, а, Ф, всем известные и понятные, да, то есть 48 вольт с автоопределением, если там оппонент или нет на той, на той стороне. Соответственно, часть коммутаторов это с пассивным пое, коммутаторы, вот решения, которые очень часто используются в Wi-Fi точках доступа различных бюджетных производителей. Вот. Есть решение, соответственно, с совместным поя, то есть и активное, и пассивное поя в одном лице, с автоопределением, собственно, на портах, какое пое выдавать. Едем дальше, собственно, маленькие коммутаторы, то есть 5-8 портов исполненная в упаковке консюмерская, то есть можно поставить на полку, торговать через розничные сети. Ну и дальше, собственно, перейдем уже более детально к каждой линейке, что она из себя представляет и какой функционал каждой линейки есть. Ну, наверное, самая интересная линейка – это линейка коммутаторов для телефонии, была разработана совместно с компанией «Эпиматика». Собственно, задача у нас была разработать коммутатор, который стоимость порта которого будет равна стоимости блока питания для телефона, либо чуть ниже. Ну, собственно, эта задача была достигнута. То есть эта линейка очень бюджетная, такого, в принципе, на рынке сейчас не существует. Если кто найдет цены на похожее оборудование с похожими характеристиками присылайте в личку будет интересно увидеть но собственно анализ рынка был проведен достаточно глубокий таких решений пока нет на рынке значит в этой линейке соответственно реализованы э, такие технологии как как я уже говорил 250 метров в лан ну и плюс соответственно еще и технология кос э, собственно они вот этот слайд то есть она это упрощенный, скажем так, вариант коса, но он опять же как бы в как есть, да, это лучше чем отсутствие коса как такового, вот, то есть э, смысл какой, да, что часть портов имеют э, более высокий приоритет и, соответственно, трафик от них проходит, там, как по выделенной полосе, да, на э, многополосном, на многополосном магистрале, да, вот, ну, пример, собственно, использования на слайде указан. Давайте, да, по вопросам я вижу тут несколько вопросов про YouTube, про TGNET. Чуть дальше, собственно, будет на слайдах да информация по этому поводу. Значит, для, для чего, собственно, эта линейка предназначена, да? Но как собственно выходит из названия. В первую очередь это мы рекомендуем для IP-телефонии, поскольку, опять же, стоимость порта уже меньше, чем блок питания, да, и реально ну, нет, нет э -э необходимости да, в покупке или там замене блока питания. Лучше уже полноценно сразу инфраструктуру развернуть, то есть там, с э -э одним кабелем от коммутатора до... Э -э собственно до абонента, до телефона, да, нет необходимости искать проблемы в знаю, передаче питания, в блоках питания. Все мы знаем, что блоки питания это такой расходник. По большей части для большинства устройств многие производители дают на них пониженную гарантию, там три месяца, полгода, да, у нас соответственно три года на коммутатор, на блоки питания, то есть это сильно сокращает как бы и капиксы и опикусы в целом. А, также мы соответственно можем рекомендовать эту линейку и под, соответственно, другие устройства, вот, же, терминал ВКС, которые представлены в нашем портфеле, да, поскольку, соответственно, порты все поддерживают стандарт АТАФ, то есть до 30 ватт. Дает, ну, надо отметить, что суммарная мощность у этих коммутаторов относительно небольшая. В районе в среднем 6 ват на порт, если разделить, соответственно, общий бюджет. Поэтому нужно, как бы, считать, собственно, да, считать, сколько потребляют ваши абоненты, да, и подбирать уже гарантированно как бы, коммутатор. В принципе, за подбором можете обращаться всегда в компанию ip менеджер к менеджерам, в тех отдел Всегда будем рады помочь. Соответственно, далее, что можно подключать, это бюджетные IP-камеры. В принципе, они также кушают там, немного, там, 3-4 ватта. И различные точки доступа, стандарта 802.3 3 по конкурентам, в принципе, да, что на рынке есть, они, с одной стороны, то есть я подбирал ближайших, хотя бы хоть как-то ближайших, да, по портам там, по, соответственно, мощности, но по факту, как бы видно на таблице, да, что там у многих нет вот этого дополнительного функционала в виде валанов, косов, 250 метров, плюс цена значительно выше. Пример, сравнения на конкретных модельках далее идут. Ну, я думаю, сейчас останавливаться не будем. Дальше в записи можно будет на YouTube-канале нашем посмотреть. Но ну, опять же, у нас тут и портов больше, и различный функционал, и цена, как видите, значительно ниже. По, вопрос был по TGNet. Соответственно, TGNet также будет... Дороже в данном случае данных коммутаторов, плюс в нем отсутствует, опять же, функционал VLAN и COS 250 метров. То есть это решение, ну если мы говорим про неуправляемые коммутаторы, да, то это решение будет менее интересно. Так, давайте, может быть, сразу тогда вот по вопросу... 250 метров это надо да, на 10 мегабит непосредственно то есть э, скорость снижается с со сотки на десятку и соответственно выдается повышенная мощность и, соответственно за счет чего достигается э, такие расстояния по передаче данных далее еще один пример сравнения так, вопросов много посыпалось, давайте попробуем параллельно тоже на них отвечать. На всех портах одновременно. Если речь про 250 метров, да, на всех, соответственно, портах 250 удается. Тумблер, тумблер да, один, то есть он либо включает этот режим Extend, либо коммутатор работает в базовом режиме, либо, соответственно, в режиме ВЛА. Уже в Илане, соответственно, 250 метров не будет. В ИЛане, да, по поводу второго уровня Илана, соответственно, да, речь идет про, опять, про неуправляемые коммутаторы, но Илан, как я уже сказал, тут достаточно простой, да, имеется в виду изолирование портов, непосредственно. Поэтому ну, полноценным выланом его не, нельзя назвать l 2 уровня. Поэтому, ну, собственно, и коммутаторы э, и позиционируются как неуправляемые. Да, и правильно, наверное, позиционировать все-таки как неуправляемые коммутаторы. Едем дальше. Про uv будет дальше, Слайды. Пока вроде вопросы на, на все ответил. Так значит, ну, собственно, таблица э, сравнения коммутаторов в этой линейке, да, от Вайтека э, видно, соответственно, чем отличаются. Э, приоритет по портам э, как в таблице тоже указан, то есть в одних коммутаторах это два порта с приоритетом один, остальные с приоритетом два, в других коммутаторах четыре порта, восемь, шестнадцать и так далее. Буду отметить, наверное, нужно еще следующее, то есть коммутаторы в базовом варианте поставляются с распиновкой ну, наиболее распространенной для, ну, соответственно, для, активного поя, это 1, 2, 3, 6, но в принципе под проекты можно говорить о поставках с другой распиновкой, 4, 5, 7, 8. 5, 7, 8. А, ну, собственно, да, вот вопрос про поя пина, о чем я сейчас... Сейчас я рассказал, да, то есть это по каким жилам непосредственно выдается напряжение, да, поя. Соответственно, всего 8 жил, да, в витой паре, все мы знаем, да, ну в нормальной витой паре. Вот, и, соответственно, выдача идет по разному, то есть есть варианты поя различные, то есть типа А, тип Б, да, вот у нас, соответственно, Распиновка на более распространенная 1, 2, 3, 6. Passive вопрос. Соответственно, дальше тоже будет информация по PASIF POE. Пока речь только про стандарт 802.3. То есть активный POE, полноценный POI. Ну да, здесь, наверное, еще надо сказать, что в линейке есть 48-портовый коммутатор. Многие наши заказчики интересовались такими решениями, где необходима высокая плотность по подключаемым абонентам, либо ограничение, соответственно, в стойке, в шкафу, там, в ящике. Соответственно, теперь это решение у нас есть. Дальше едем. Следующая линейка – это фастовые коммутаторы 100 мегабитные тоже с активным поя, уже ну, скажем так, со стандартной мощностью там, в среднем 15 ватт на порт вот, соответственно в них также реализован функционал 250 метров илан, и ценник, соответственно тоже очень приятный для наших партнеров ну и собственно для конечных заказчиков в том числе для кого, соответственно, это для чего эта линейка предназначена, уже, соответственно, можно догадаться, что можно подключать более прожорливое устройство. Ну, телефоны понятно, соответственно, более продвинутые камеры и Wi-Fi точки доступа. Опять же, не забываем считать все-таки бюджет поя, да, и на всякий случай проверять. Желательно рекомендуем, желательно закладывать процентов 20 по мощности в плюс, ну, на всякий случай про запас. Значит, по конкурентам опять же, собственно, таблица представлена, то есть с известными сетевыми вендорами мы ну, тут по факту как бы не конкурируем, цена ниже, дополнительный функционал, есть небольшие линейки у компании, которые профессионально видеонаблюдением занимаются и ряд, соответственно, конкурентов, правда, в более опять же, дорогой ценовой нише от, ну, скажем так, менее известных производителей. Вариант сравнения на слайде. Собственно, опять же, сам за себя говорит. Едем дальше. Таблица сравнения. Дальше посмотрите. В принципе, тут, опять же, мне тут уже наверное, комментировать ничего не надо. Можно заметить, что мощность здесь раза в два, наверное, больше общая мощность поя, да, чем в линейке для телефонии, для Вайпа. А, да, ну, тут, наверное, надо отметить, что в этой линейке есть модель интересная для видеонаблюдения с тремя гигабитными да, То есть там, где необходимо поставить какой-то локальный пост оператора, да, это можно реализовать на данном коммутаторе. То есть подключайте камеры к портам, соответственно НВ к одному гигабитному порту, ко второму соответственно оператора связи, и оператора вернее в виде наблюдения и, собственно, один порт на апплинк. Следующая линейка это, собственно, гигабитные коммутаторы, опять же, 802.3 ATF, активный POE. Состоит она из двух подлинеек, соответственно, это неуправляемые, и управляемые здесь коммутаторы появляются. Неуправляемые, опять же, с функцией VLAN. Здесь уже 250 метров, поскольку это гигабит реализовать нет такой возможности. Коса опять же как бы отсутствует. Кос присутствует только в линейке для телефонии. Управляемые коммутаторы, ну тут собственно функционал достаточно стандартный, базовый, но для 80% потребностей заказчиков, которые хотят реализовать проекты видеонаблюдения, либо Wi-Fi, телефонии, там офисное какое-то да, применение, это более чем достаточно, присутствует в этой линейке, в этих, в принципе, линейках, неуправляемых комму... и в управляемых коммутаторов с двойным питанием и от переменки, и от постоянки. Собственно, применение. Ну, тут понятно, поскольку гигабит, поскольку, соответственно, есть управляемые вещи, да, то более широкое такое применение в качестве офисных коммутаторов – то есть можно часть портов, соответственно, использовать как порты для подключения по абонентам, часть, соответственно, для обычных абонентов. ну не забываем, если мы телефоны подключаем, часть телефонов, соответственно, имеет два порта гигабитных, да, и, собственно, через телефон можно подключить компьютер. То есть экономим на портах коммутатора. Wi-Fi, опять же, различные видеоконференц-связь и Собственно в виде наблюдения по конкурентам табличка сравнения. Здесь по цене мы ну, недалеко, скажем так, от сетевых вендоров находимся. Но опять же есть преимущества по более высокой мощности, по количеству портов, портов по наличию ВЛА в L2 соответственно. Мощности преимущества и их ценовое преимущество есть. Пример сравнение. Собственно, линейка... Ну, на самом деле, линейка шире. Просто сегодня у нас речь про именно те устройства, которые в ближайшее время к нам будут заходить на склад. Поэтому неуправляйки в таком варианте представлены, соответственно, управляемые коммутаторы в таком варианте представлены. Живые примеры инсталляции в различных странах. Переходим, собственно, дальше к пассивному ПОЯ, вопрос о котором, собственно, был выше. Присутствует, соответственно, линейка с пассивным ПОЯ, еще раз, то есть для тех, кто не знает, пассивное ПОИ, это можно назвать такое бюджетное, скажем так, бюджетный вариант активного ПОИ, то есть урезан функционал, который определяет, собственно, если абонент на той стороне, который нуждается в питании, то есть и в каком питании он нуждается, да. всегда, собственно, выдается на порт 24 вольта, ну, в данном случае, как бы, в этой линейке 24 вольта. И применяется это, в основном, в бюджетных точках доступа Wi-Fi, от таких производителей, как Ubiquity, Microtik, Tuplink и другие. То есть там, где необходимо там, экономить по максимуму, да, производители пытаются, собственно, и использовать такие решения. То есть нужно понимать, что, если вы используете этот коммутатор, да, то абонент, он всегда должен быть поешен с той стороны, да, и он должен быть пассивный поем. Есть риск, соответственно, определенный, да, если вы подключаете абонента, да, но он собственно, не умеет потреблять поем. Вот. Если у него защиты нет да, на соответственно, своих контактах да, по питанию, то могут быть какие-то проблемы. Ну, по факту, соответственно, многие используют Wi-Fi вообще без проблем. И решения. Опять же, соответственно, цена ниже всех. Ну, собственно, наверное, добавить особо нечего. Есть линейка как управляемых, так и неуправляемых коммутаторов. Соответственно, распиновка идет наиболее распространенная. 4, 5, 7, 8. Вот проекта можно говорить, опять же, о другой распиновке. боя. подключаем? Ну, как я уже сказал, то есть Wi-Fi-точки различные различных производителей И у нас пассивным боем. Так выглядит линейка коммутаторов неуправляемых. Так выглядит линейка управляемых коммутаторов. В принципе, презентация по запросам будут высланы. Обращайтесь в отдел продаж ко мне напрямую. В этой линейке есть еще инжекторы. Соответственно, инжекторы уже идут с вольтажом 48 вольт. То есть это вольтаж также, такой же, как и в активном ПОЭ. Распиновка, соответственно, 4, 5, 7, 8 надо отметить, что, соответственно, эти инжекторы подходят под телефоны, под питание телефона EO-Link, ну и в принципе под большинство современных абонентских устройств, да, которые поддерживают активные поя, поскольку, ну, как правило, производители, которые закладывают активное поя, они не экономят и, соответственно, Поддерживаются эти устройства поддерживают распиновку двух вариантов, да, и 4,5,7,8, и 1,2,3,6. Поэтому совместимость есть. Если, соответственно, есть какие-то подозрения, что будет не работать, обращайтесь, да, проверим именно вашу пару, да, с чем, соответственно, планируете связывать и подтвердим, работает или нет. Едем дальше. То есть, у нас есть также и линейка коммутаторов, которые поддерживают и активное, и пассивное ПОЯ. То есть некое такое универсальное устройство в автоматическом режиме соответственно, выдает на порты нужный, нужный стандарт. Да? Соответственно, можете подключать и телефоны в виде наблюдения активного ПОЯ, либо, соответственно, wi fi точки, домофоны, дракомы. Различных производителей. Очень интересное решение. В принципе, по конкурентам на рынке ну, можно сказать, что практически и нет такого. Едем дальше. Дальше, собственно, большой, большая часть презентации будет по решению для операторов связи. Состоит оно, соответственно, из нескольких устройств. Это Соответственно, если сверху смотреть, сверху вниз идти, это оптический... Если по вернее идти тогда сверху, сверху вниз, значит это абонентский роутер Wi-Fi с питанием PoE, то есть он подает PoE на -порт, пассивное PoE 24 вольта. Соответственно, линейка коммутаторов, которые запитываются от этого абонентского устройства. То есть им нет нужды в стационарном питании, то есть они берут именно от абонента эти 24 вольта и, собственно, функционируют от него. И, соответственно, коммутатор оптический для агрегации оптической. Что, собственно, в чем фишка, да, в чем, собственно, интерес данного решения. Дальше, собственно, будет на слайдах. А, как я уже сказал, да, питание от абонента возможно вот в таких вариантах, да, то есть коммутатор, несколько Wi-Fi роутеров, коммутатор в принципе доступ, да, достаточно хотя бы одного абонента, чтобы было у него на порту, для того чтобы он завелся да, и начал работать. А если соответственно несколько абонентов подключены к портам, то и идет распределение питания. Вот. Определенная защита там по питанию идет. То есть, не, не. Коммутатор берет столько, сколько ему надо. Плюс ко всему, соответственно, в коммутаторе реализован по и так называемый. То есть можно питать еще и вышестоящее устройство. То есть коммутатор через себя питание еще прогоняет. Ну и на слайде вот изображено, что там к самому коммутатору нет необходимости искать розетку 220 и, соответственно, к... Wi-Fi мосту тоже, соответственно, такой необходимости нет. Вариант применения без, соответственно, коммутатора, когда оператор заходит Wi-Fi wi мостом в какую-то область, так, к компоненту, да, состоит, собственно, решение всего из двух устройств: это роутер с по питанием, да, и, собственно, одной части моста Wi-Fi. Вариант, соответственно, такое применение, то есть если э, наша линейка вайдековских э, абонентских роутеров не нравится по дизайну или как-то по функционалу, хотя э, про функционалы забыл сказать, функционал в роутерах э, э, ну, достаточно большой, поскольку поскольку используются прошивки OpenVRT, DDVRT, то есть э, оператор может ставить там что угодно, э, накатывать на них. Но тем не менее, собственно, пожалуйста, то есть можно использовать любых других производителей бюджетных или какие вам нравятся Wi-Fi роутеров. Да, для этого потребуется только тогда еще дополнительный блок питания в виде инжектора, опять же, как у пассивного 24 вольта, стоит он копейки. Вот. И, пожалуйста, используйте любое абонентское устройство. Ну, на этом слайде, опять же, по и по показано, то есть коммутаторы могут питаться друг от друга, то есть можно некие там, гирлянды да, из них делать. Ну, вот так выглядит э, решение, э, ну, если здесь операторы присутствуют э, в сегодняшнем вебинаре, то, наверное, что-то напоминает. Да? Ну и по большей части, э, наверное, мы... Э, рассматриваем это оборудование да, и предлагаем это оборудование как некую альтернативу по сетям, то есть по сетям, пассивной оптической сети физически ну, это вот так вот выглядит соответственно если это во внешнем боксе коммутатор поставляется то в нем еще есть место для установки оптических пластин то есть нет необходимости муфты еще дополнительно вешать все удобно функционально быстро в установке ну и, собственно, да, поскольку я уже затронул как бы тему ПОНА, да, таблица, да, сравнения, собственно, чем же мы, чем наше решение интереснее, чем PON. А, собственно, кто работает с, этой, с данной технологией, знаю, да, что, соответственно, ну, первое, наверное, что бросается в глаза, это скорость, да, скорость, соответственно, до 2,5 гигабита на всю оптическую ветку, да, в которой, соответственно, находится с 64 до 128 абонентов. Вот. То есть, по факту, там, хотя и гик вы там, теоретически можете предлагать абоненту, но до него гик этот не дойдет. Вот. В нашем варианте, соответственно, можно нарезать различные тарифы, вплоть до гигабита, то есть это полноценный Ethernet, да, никаких ограничений, никаких заморочек. В поне, соответственно, какой минус еще? Да, это все решение ну, завязано да, на одного вендора. То есть это и базовые станции, это и абонентские устройства, это и SFP-модули, все должно быть одного вендора. Есть, конечно, там некие совместимости там от вендора к вендору, но по факту, либо это очень криво работает, либо с костылями, либо э, там, не с полным функционалом. Э, в нашем варианте, соответственно, совместимость полная с любым оборудованием, э, поскольку это там, полноценный интернет технология много лет уже на рынке. Да, любое, как любые другие коммутаторы агрегации можете использовать, как собственно, и абоненты, как я уже сказал. Да, абонентские устройства можете использовать любые. По абонентским устройствам в Pony, соответственно, опять же, ограничение, ограничение от а, производителя вы имеете. А, в Pony, соответственно, ограничения по дальности оптического линка до 20 километров, Соответственно, в нашем варианте любые SFP можете любых производителей применять. А, VDM, DVDM, собственно, на ваш выбор, там, любые расстояния. Соответственно, по масштабируемости, опять же, да, проблема пона. Да, многие знают, что, соответственно, нужно заранее рассчитать вашу сеть, где у вас будут абоненты, потенциальные абоненты, вне зависимости от того, будут они подключаться или не будут подключаться, вы, собственно, должны рассчитать, понять, где будут находиться сплиттеры, пассивные и так далее, то есть рассчитать оптические бюджеты, и если начнутся появляться абоненты не там, где собственно, вы предполагали то, извините, подключить уже не получится да? не хватит бюджета ну, по факту, да, оптического бюджета просто может не хватить соответственно, в нашем варианте масштабируемость любая практически да. любая простота расчетов опять же, да ну и в заключение, соответственно, понятно, что в пони, опять же, это большие вложения, достаточно большие вложения в инфраструктуру, у нас это минимальные вложения, и можете постепенно, собственно, наращивать абонентскую парту. Соответственно, коммутаторы, которые с обратным пояс, с питанием от абонента, реверсный пояс, его называют, да, представлены в таких вариантах. Все они управляемые. В принципе, для очень бюджетных решений да, есть и неуправляемая линейка. Вот, если кому интересно, обращайтесь напрямую, можно пообщаться по этому поводу. Ну, управляемые, соответственно, мы видим, что они наиболее востребованные будут. Представлены, соответственно, в разных корпусах, корпусах. В стандартных, соответственно, как коммутаторы для использования, соответственно, на чердаках. В валах. Вариант в пластике. Соответственно, защита IP67. Ну, здесь надо сказать, что в пластике... Пластик там, понятно, такой достаточно простой, там нет каких-то подогревов. То, то есть такое решение можно использовать в теплых регионах. Там, где нужно минус 40, пожалуйста, можем поставить, соответственно, коммутаторы в виде просто PCB, в виде платы вот, и устанавливайте в любой ваш термоящик. В принципе, да, тогда по операторским железкам все. И последняя линейка, в принципе, на сегодня, это коммутаторы, которые имеют тройное питание. Это питание от постоянки, питание от, соответственно, солнечной панели и от аккумуляторов. При этом, соответственно, в коммутаторе реализованы контроллеры. Контроллеры солнечной панели, контроллеры ИПП. То есть там, с полноценными мозгами да, понимают, когда заряжать, сколько заряжать. Защита там, от перезаряда от, собственно, от глубокого разряда, там и так далее, применение, соответственно, различное. да, это какие-то удаленные объекты, да, где, допустим, нужно наблюдение стационарное установить, без, соответственно, если нет, если нет возможности установить. Источник питания или провести, собственно, питание откуда-то. Соответственно, места, где требуется жесткое резервирование по питанию. То есть, три варианта питания, пожалуйста. То есть наблюдение за периметром. Можно, соответственно, поставить валеный какой-то узел, раздающий Wi-Fi, то есть прокинуть мост на него. И дополнительные уже базовые точка доступа а на месте раздавать Wi-Fi. Соответственно, вживую это выглядит вот так вот. Соответственно, на столбах вешаются, вешаются панели, аккумуляторы ну, в виде дополнительной подушки в виде земли как бы, да, для, для этого закапываются, допустим, в землю ну, или другие варианты могут применяться. Да, забыл отметить. Коммутаторы поддерживают еще различные питания, то есть и пассивное, и активное. Плюс, соответственно, в коммутаторах есть и порты с выдачей мощности 60 Вт, то есть для подключения каких-то высокомощных видеокамер, например, с обогревом или ПТЗ-шных камер. Соответственно, на текущий момент линейка состоит из двух коммутаторов, управляемый и неуправляемый. Но она достаточно активно будет развиваться в ближайшем будущем, и мы будем о ней рассказывать да, в следующих сериях. Так, ну, наверное, перед тем, как к программе перейти, сейчас попробую ответить на вопрос. Последний. солнечная батарея прилагается... Нет, значит с Ни солнечными панелями, ни аккумуляторными батареями компания Epimatico на данный момент не торгуют. Соответственно, можете использовать любые решения, которые предлагаются на рынке. Соответственно, в вот указаны, какие, какие можно использовать панели. В одном варианте это 12-вольтовые, в другом варианте 24-вольтовые. Ну и, собственно, за консультациями, какой мощности панель подобрать, какие аккумуляторы выбрать, можете обращаться. У нас есть, соответственно, калькуляция, собственно, формула расчета. Вот, без проблем посчитаем. Собственно, ну и самое интересное, что же мы предлагаем в итоге да, для наших партнеров, которые готовы будут заниматься оборудованием ВАЙТЕК. Ну, как уже все догадались, собственно, это лоукост, собственно, само оборудование. Все мы видим, что происходит в стране, да, повышение МДС, повышение пенсионного возраста, акцизы всевозможные, бензин и так далее и тому подобное, яровая. В общем, все, в принципе, указывает на то, что, вернее, на ту тенденцию, в принципе, мы ее четко прослеживаем, да, и видим, что наши заказчики все больше и больше требуют очень бюджетных решений, то есть уже не важен как бы, бренд, да, важно, чтобы это была цена ниже плинтуса и оно работало. Вот у нас есть, что предложить, поэтому собственно обращайтесь, такие решения есть. Значит, помимо того, что как бы, цена ниже рынка, да, мы и предлагаем все-таки не Собственно, продавать, как бы, да, не имея какой-то безинтереса, да, мы предлагаем маржинальность да, для партнеров, достаточно интересную для сетевого оборудования. Соответственно, мы предлагаем оборудование со склада, то есть там, где компания Epimatico присутствует, если мы говорим про Россию, это Москва, Питер и Екатеринбург на данный момент, соответственно, на складах оборудование будет поддерживаться. Гарантия, соответственно, на оборудование, еще раз, на все оборудование, включая блоки питания, 3 года. Осуществляется на нашей базе проверками, заменами, то есть нет необходимости там, в ожидании ремонта. Оборудование простое, мы, собственно, видим мы себе, что нужно менять это, просто быстро менять. Один-два дня мы его поменяли если это, соответственно, гарантийный случай. Соответственно, мы понимаем, что необходимо вести определенное продвижение данного вендора так или иначе. Соответственно, будем делать различные различные активности маркетинговые активности и в офлайне и в онлайне, то есть в выставках участвовать, вебинары, ролики, презентации и тому подобное, то есть все то, что умеет и делать опиматика мы будем делать и с этим вендором плюс постараемся и добавить еще какие-то фишки соответственно мы даем оборудование на тестирование то есть пожалуйста обращайтесь вот под, под задачи да, готовы выдавать соответственно мы регистрируем защищаем проекты то есть Компании, которые закладывают это оборудование в проекты, да, они будут защищены, их инвестиции будут защищены. Соответственно, помогаем составлять ТЗ. То есть, опять же, если есть в этом необходимость отыграть конкурс, да, но там нет желания или нет понимания, как составлять ТЗ собственно обращайтесь. соответственно по кастомизации под проекты да производитель достаточно гибок. ну на примере той же линейки для телефонии для п телефонии которая ну, на мой взгляд достаточно быстро производитель под нас разработал да. то есть можно видеть что реакция достаточно оперативная. поэтому если Собственно, есть какие-то определенные задачи, да, но на данный момент видно, что в оборудовании этого функционала нет. Вращайтесь, собственно, под конкретные кейсы, да, под проекты, да, готовы обсуждать. Собственно, мы открыты всегда. Кастомизация, да, кастомизация сказал. Соответственно, что еще? Готовы давать соответственно, дополнительные скидки за раскрытие кейсов, то есть там, реализованные проекты там небольшой какой-то анонс с указанием, собственно, где реализован проект, как реализован, фотографии, да. Если вы готовы это предоставить, мы готовы вас прощать различными способами. Русскоязычная поддержка, соответственно, от компании ip на нашей базе. Вот, обращайтесь, специалисты выделены под это оборудование есть. Ну и различные акции, промо-программы, соответственно, Будем запускать, вот, будем приглашать участвовать, следите за новостями. Так, собственно, в принципе у меня на все на сегодня. Сейчас посмотрим, есть ли тут еще какие-то вопросы, на которые я не ответил. Так, да, по защите проектов, соответственно, да, проекты будем защищать. По, собственно, размеру проектов. Что необходимо для этого? Обращайтесь в отдел продаж или ко мне напрямую. Вот, информацию предоставлю. Так. Коммутаторы, коммутаторы на совместимость с какими брендами проверяли, собственно. Ну, активное пое, понятно, что с любым оборудованием, поддерживающим активное поя совместимо процентов, соответственно. Про пассивное поя соответственно, это варианты, как я уже говорил, Ubiquity, Microtic, TP-Link. То есть с этими производителями проверялось, это работает. Так, Беларусь, да, продаваться в Беларуси планируется. Контроллер Тержинет, видят ли их? Нет, контроллер Тержинет, соответственно, управляют только оборудованием от своего производителя. То есть коммутаторы и Wi-Fi-точки доступа а именно TGNet-овские. По TGNet еще раз, это несколько другое как бы, оборудование, да, но, во-первых, там ценовая категория чуть повыше, во-вторых, соответственно, в линейке TGNet представлены L2+, L3-коммутаторы, соответственно Wi-Fi с аппаратным контроллером, то есть это под более серьезные проекты. Ну, забегая вперед, наверное, можно сказать, что там и маржинальность именно в проектных поставках на джи будет чуть побольше, чем на WhiteTech и Это бюджетное решение, соответственно с розницей ниже всех. Вот, тем не менее, как бы защита проектов тоже в WhiteTech есть. Ну, маржинальность на соответственно в именно в проектных поставках будет чуть поменьше соответственно тем на Тижинете Wi-Fi когда ждать соответственно смотрите то есть да по транзитам у нас ожидание коммутации от АйТека середина августа то есть вот, буквально две недели осталось когда транзит придет и в принципе, сейчас можно уже посмотреть, какие модели как бы едут, да, если интерес есть по предварительным резервам, предварительным заказам, обращайтесь, да, отдел продаж поставит. Соответственно, Wi-Fi это будет следующий заказ. Ну, предварительно могу сказать, что это еще, наверное, как минимум месяц, возможно, побольше даже выйдет. Так, что еще? Самые доступны в Казахстане. Вот. Не понял, это вопрос или утверждение, но я, я думаю, что это утверждение. Будем считать, что утверждение.